Kiitos katselijat ja tervetuloa seuraamaan tätä suoraa lähetystä Suomen ja Venäjän pääministerien tiedotustilaisuudesta. Nämä kuvat tulevat teille valtioneuvoston juhlahuoneistosta eli Smolnasta Helsingin keskustasta, missä tiedotustilaisuus on juuri alkamassa. Tämä tiedotustilaisuushan pidetään tässä Smolnan toisen kerroksen juhlasalissa eli keltaisessa salissa, jonne Päämiehet siis saapuivat aivan hetki ja sitten. Ja pääministeri Katainen aloittaa. Sitä asioista, mutta, mutta myös maailman ja ajatuksista. Господин председатель правительства, мне очень приятно в -то, было познакомиться с вами поближе. Мы уже встретились на прошлой неделе, можно сказать, в Флаусе, там, ну, в кулуарах э, совещания. Но сейчас мы имели больше времени в нашем распоряжении для того, чтобы обсуждать различные вопросы, и вообще обсуждать то, что происходит в мире и так далее. Керой, Suomeen ja Venäjän suhteessa. ensinnäkin valtioiden, valtioiden tasolla poliittiset suhteet ovat erittäin tiiviit ja hyvät. Я выразил свое удовлетворение коллеги по поводу состояния финляндско-российских отношений и сотрудничества между нашими странами. Во-первых, наши политические отношения между нашими странами очень Mutta oikeastaan vielä suurempi hyöty nykykehityksestä on siinä, että meidän yhteiskunnat integroituvat. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että me odotamme tänä vuonna noin kolme ja puoli-4 miljoonaa venäläistä rajanylitystä Suomeen. Но конечно еще большую выгоду приносит та интеграция, которая происходит между нашими обществами, между в нашими странами. И по итогам текущего года в ожидается, что Финляндию посещает порядка от трех с половиной миллионов до 4 миллионов российских людей. Meillä on 2100 venäläistä opiskelijaa suomalaisissa korkeakouluissa. Yritykset investoivat molempiin maihin. Noin 600 suomalaista yritystä toimii Venäjällä. Uutena asiana, jonka noin vuosi sitten laitoin käyntiin, on suomalaisten ja venäläisten kansanedustajien vaihtoohjelma tai vierailuohjelma. Bändit vierailevat toistemme maissa. Kapelimestari vierailee, eli yhteiskunnat integroituvat. И в Финляндии в финских учебных заведениях хочется примерно 2100 российских студентов. Очень активно идет инвестиционное сотрудничество, в общем-то, между нашими странами. Финские компании инвестируют в российскую экономику, российские компании финскую экономику. В общей сложности около 600 финских компаний ведут свою деятельность в России. И такое как бы, новое начинание или новая инициатива, в общем -то, с который я выступил примерно год назад, это программа обмена визитами между парламентариями наших стран. И также культурные обмены отличаются большой активностью, в общем-то музыкальные группы, дирижеры, в общем-то они посещают российскую Финляндию, и финские выступают в России. Венея на Суомалесу есть Ja se on kasvaava markkina. Yhtä meidän yhdistää Itämeren tilaa. Siinä teemme paljon konkreettista yhteistyötä. Metsän tutkimus, metsäteollisuus muodostaa yhden itsestään selvän, erittäin vahvan kasvupotentiaalin omaavan yhteistyöalueen. Samoin Venäjän VTO-jäsenyys helpottaa kaupankäyntiä. ja Keskustelimme tänään muun muassa joistakin ongelmakohdista, jotka, jotka ymmärtääkseni menevät kuitenkin eteenpäin. Ja, ja viimeisenä haluaisin mainita arktisen yhteistyön Suomi ja Venäjä, omaa arktista osaamista, muun muassa arktisen laivanrakennuksen puolella. Tämä on hyvin konkreettinen osoitus kasvavan alueen eh, mahdollistamasta yhteistyöstä. Eli herra pääministeri, olen todella iloinen siitä, että teillä oli aikaa vierailla täällä. Вот Россия для Финляндии представляет такой близкий рынок, растущий рынок. Еще вот одно направление сотрудничества, которое нас объединяет, это Балтийское море. Также большие перспективы наблюдаются в лесном комплексе, как это и в части исследований вот этой сферы и лесной промышленности. И здесь потенциал тоже наращивания сотрудничества большой. Потом членство России в ТО облегчает торговлю облегчает ведение коммерческих отношений. Мы сегодня коснулись некоторых проблемных вопросов, которые, насколько я понимаю, тоже, в общем-то, находятся на стадии. В общем-то, решения будут решаться. Еще одно направление: арктическое сотрудничество. Здесь Россия и Финляндия обладают большим потенциалом, в общем-то, большими компетенциями, в том числе в области судостроения. Вот это конкретные такие направления сотрудничества. И, в общем-то, уважаемый коллега, я очень рад тому, что вы нашли время посетить Финляндию, приехать с визитом сюда. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации… Я начну со слов благодарности своему коллеге премьер-министру Финляндии, господину Катайнину, за приглашение совершить этот короткий, но весьма содержательный визит. Hyvät nicet ja hered, hyvät kollegad, hyvät joukot tietyt edustajat, minä aloitan siitä, että esitän kiitokset verkaveleni peäin ministeri kutsusta. Ja siitä, että minulla on mahdollisuus kehitetään ja suorittua tämän lyhyen, mutta erityin antoisaan vierailun. – No, господин премьер-министр уже äh, рассказал, всё, чем мы занимались последнее время, привел много интересных цифр, но я ещё приведу одну, две. – on jo kertonut kaikesta, mitä me olemme jo tehneet, ja on esittänyt monta mielenkiintoista lukua. Uh, uh, pari, uh, Знаете, я долго жил uh, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге и никогда не мог uh, себе представить, что мы сейчас выйдем на 10 миллионов человек, которые ежегодно пересекают границу между Россией и Финляндией, и 4 миллиона автомобилей, которые uh, переходят через, переезжают через границу. Это как раз показывает все грани нашего сотрудничества. Ja ja, ekonomistisesti. Te tiedätte, että minä olen asunut Leningradissa, Pietarissa, ja En pystynyt kuvitella, että aikoinaan meidän välistä raja tulevat yllättämän vuosittain 10 miljoonaa ihmistä ja 4 miljoonaa ajoneuvoa. Juri se osoittaa meidän yhteistyön kaikki и ну, Я сказал тоже своему коллеге о том, что наши отношения хороши тем, в нынешней ситуации, что на них ну, не очень сильно влияет международная финансовая нестабильность, потому что и в прошлом, и в позапрошлом году торговый оборот оставался весьма и весьма значительным, и в этом году он явно будет в районе 20 миллиардов долларов. Minä olen sanonut äh, kollegalleni äh, siitä, että meidän välisten suhteiden äh, hyvä puoli on siinä, että äh, ne eivät äh, kovin äh, paljon riippu äh, kansainvälisestä äh, äh, kriisistä tai äh, finanssivaikeuksista. Äh, sekä viime vuonna että edellisenä, äh, edellisenä vuonna kauppavaihto on но цифры торгового оборота еще не все. Важно, что мы очень хорошо развиваем инвестиционное сотрудничество. Сегодня мы говорили об энергетике, где есть очень крупные проекты такие как проект «Фортума» по ТГК-1. Мы сегодня говорили о новых проектах, например, проект в судостроении. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивались проекты в области высоких технологий, технопарков. Мы ждем финских партнеров, и у нас уже есть неплохие заделы. В Сколково. Значит, я, кстати, пригласил господина Катаевна приехать в Сколково, посмотреть, там, как все выглядит, там стройка пока, но посмотреть уже есть на что. Вот. Так что сферы сотрудничества весьма и весьма обширны. И мне кажется, у них очень хорошая перспектива. Meillä paitsi kaupavaihtoa on erittäin hyvä yhteistyominta sijoitusalalla on monta mielenkiintoista hanketta. Olemme keskustelleet yhteistuiminnasta energia-alalla ja tässä mielessä äh, Fortumilla on äh, aika mittava äh, sijoitushanke äh, ykkösessä. Me olemme keskustelleet myöskin uusista hankkeista, jotka koskevat esimerkiksi laivan rakentamista, yhteistoiminnasta korkeiden teknologioiden alalla. Minä olen kutsunut herra pääministeriä vierailman Skolkovossa, vaikka siellä oikeastaan rakennustyöt vielä jatkuvat, mutta Tavalla. No, у нас еще сегодня довольно обширная программа. Мы поучаствуем в лесном форуме, посмотрим университет. На... У меня еще предстоит встреча с президентом Финляндии. Мы обсуждали разные темы. Евросоюз тоже обсуждали, как нам выстроить в России, я имею в виду, более тесное сотрудничество с Евросоюзом, обсуждали действительно вопросы, связанные с вступлением России в ВТО, но обсуждали такую хорошо известную и популярную тему, которая касается обеспечения прав семей и прав детей. Значит, она имеет большой резонанс в наших странах, так что практически ни одна тема не осталась без обсуждений. Но на все остальные вопросы мы с удовольствием ответим. Еще раз большое спасибо. Meidän edellä on vielä laaja ohjelma, me tulemme käymään metsäfoorumissa ja yliopistossa. Minulla on vielä edessä tapaaminen Suomen tasavallan presidentin kanssa. Olemme keskustelleet monista muistakin asioista, muun muassa Venäjän ja Euroopan unionin, suhteista siitä, millä tavalla meidän olisi mahdollista kehittää tätä yhteistyötä eteenpäin. Olemme koskettaneet Venäjän jäsenyyttä VTO-ssa. Keskustelimme myöskin sellaisesta aiheesta, joka koskee perheiden ja lasten oikeuksien turvaamista. Eli äh, ei ole melkein yhtä aiheetta, äh, josta emme olisi keskustelleet. Äh, mutta tietysti mielellämme tulisimme vielä vastaamaan teidän kysymyksenne, mutta minä äh, haluaisin kehittää tilaisuutta hyväkseni ja vielä kerran kiitä äh, tästä vierailusta. Kiitos, kiitos Nyt on kysymysten aika, kun esitettiin kysymyksen, niin nouskaa ylös, ja käyttäkää mikrofonia, jonka henkilökunta me teille antaa. Parlasta, katsotaan pudit ja poitis mikrofonon. Ensimmäinen kysymys Annina Luotonen Stet. Äh, Anniina Luotonen Stet. Suomi suunnittelee osallistuvansa NATO-johtoiseen Islannin ilmatilan valvontaan. Kävittekö asiasta keskusteluita ja lisäksi Medviedeville, miten suhtaudutte tähän Suomen suunnitelmaan osallistua NATO-maa Islannin ilmatilan valvontaan? Финляндия в рассматривает возможность участия в патрулировании воздушного пространства Исландии, в которая, как известно, является членом НАТО. И вот эта деятельность происходит под эгидой НАТО. Обсуждали ли Вы этот вопрос во время переговоров? И еще вопрос господину Медведеву. Как Вы относитесь к, такому, к такой инициативе или к такому, к такому вопросу, как участие в Финляндии в патрулировании? Воздушного пространства вообще все это внутреннее дело Финляндии. Чего где патрулировать? Ну, а си если вы намекаете на Возможное последующее участие Финляндии в Североатлантическом Союзе, то я свою позицию сформулирую. Мне кажется, что такие вопросы в любой цивилизованной стране приняты решать при помощи всенародного голосования. Вот если бы сейчас этот вопрос задали российским гражданам, они скорее всего не поддержали бы членство России в НАТО. Ja jos te panisitte samanlaisen kysymyksen nyt venäläiselle kansalaiselle, niin suurin osa heistä todennäköisesti ei kannattaisi Venäjän jäsenyyttä NATOssa. Ja miten Suomen kanssa suhtautuu tähän, minä en tiedä. Бесконечного расширения НАТО мы неоднократно формулировали, я на эту тему даже ничего больше аргументировать не буду, вы нашу позицию знаете. что НАТО мы уже и Ihan ja vaan lyhyesti, meille tämä asia ei nousut. siis Suomen osallistuminen israeli-ilmavalvontaan, täysin keskustelussa. Совsemme eh, kratko отвечаю, että вот этот вопрос, в общем-то, возможного участия Finlandiai в patrouлировании vastuullisного пространства Исландии в ходе наши переговоры, в общем-то, не Seuraava kysymys, Andrei Birjukov, Interfax. Потом следующий вопрос, Andrei Birjukov, Interfax. А, здравствуйте. Вот до конца года должно быть принято решение о целесообразности строительства третьей и ниток газопровода «Нордстрим». И «Нордстрим АГ» обратилась с разрешением о проведении исследований по прокладке газопровода к Эстонии и Финляндии. Какая предварительная позиция по этому вопросу у руководства Финляндии? Uh, vuoden uh, loppuun uh, saakka uh, on tarkoitus tehdä päätökset uh, pohjoisen kaasuputken uh, kolmannen ja neljännen uh, uh, kaasuputken rakentamisesta. Nord Stream on pyytänyt Suomen ja Viron hallituksesta lupaa käyttää tutkimuksia asiasta. Ja mikä on tässä vaiheessa alustava lähestymistapa tähän kysymykseen? Suomella ei ole mitään sitä vastaan, että Venäjä ja Eurooppa integroituvat talouden suhteen, ja tietysti energiayhteys on yksi keskeisimmistä integraation muodoista. Meille kaikkein tärkeintä tähän saakka Nord Stream hankkeessa on ollut ympäristövaikutukset, ja näin ne tulee tästäkin eteenpäin olemaan. Да, Финляндия ничего не имеет против в интеграции, в том числе экономической интеграции между Российской Федерацией и Европой, Евросоюзом. И энергетические маршруты, вот эти сообщения, они являются такой ключевой, ну, центральной частью вот этого, это интеграции. И... Как, как бы, на, с нашей точки зрения, здесь самое главное при рассмотрении вот таких вопросов – это экологическая составляющая. В общем-то, она играла самую важную роль и раньше, и так будет и в дальнейшем при рассмотрении таких вопросов. Если можно, я два слова только добавлю в отношении того, что сейчас с экологией вокруг проекта Nord Stream, после прокладки первых линий, я могу сказать только одно, что… По тем стандартам, которые были заданы, сейчас не только все соблюдается, но и общая экологическая ситуация в разы лучше, чем это предполагали эксперты meitä koskee ympäristöystävällisyyttä ja ympäristösuojelua, niin tilanne on osoitautunut olemaan monta kertaa paremmin, kuin edes asiantuntijat pystyvät, pystyisivät odottaa. Seuraava kysymys, Susanna niin, Niinivaara, Suomenkuvale. Tämäkin Susanna Niinivaara, Suomenkuvalet. Arvoisa pääministeri Medvedev, me opimme tuntemaan teidät blokkaavana presidenttinä, Venäjän presidenttinä, joka oli aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Itse asiassa niin aktiivisesti, että voisitte antaa siitä oppitunnin meidän pääministerimme. Teillä on esimerkiksi Facebookissa yli 800 ja kataisella vain 5000. Nyt Duuman vaalien jälkeen näyttää siltä, että, että erityisesti oppositio on tullut aktiiviseksi internetissä, minne te kansalaisia kannustitte menemään ja kertomaan mielipiteeni, mielipiteenne, mielipiteensä. Sen takia kysymykseni kuuluu, mitä ajattelette siitä, että te kannustitte ihmisiä käyttämään internettiä ja sosiaalista mediaa ja nyt kansalaiset käyttävät sitä nimenomaan vallanpitäjien ja erityisesti presidentti Putinin toimien arvostelemiseen. Ja pääministeri Kataiselle kysymys, mitä keskustelitte Venäjää huolestuttavista huostaanottotapauksista täällä Suomessa? Kiitos. Так, это вопрос, господину Медведеву, в общем-то, вас, в общем-то, мы вас узнали как президента, который, общем-то, активно выступает в социальных сетях, в общем-то, ведет свой блог и вообще в социальных сетях. И, и нас, мы понимаем, что вы насколько, насколько в общем-то, хорошо владеете вот этим вопросом, что вы могли в преподать урок нашему премьер-министру, потому что на Фейсбуке у вас более восьми тысяч. Да, лайков, насколько я понимаю, как бы. В Фейсбуке у меня 700 тысяч прибли... 700 тысяч. Меня Карексан Сата. Да, и у, у, у нашего премьер-министра -премьер около пяти. Тогда, да. я и... готов поделиться для друзей не жалко и будучи активным в социальных сетях вы также в общем-то поощряли такую деятельность со стороны граждан россии и после вот выборов в государственную думу в общем-то оппозиционные силы они в общем то они активно выступают в интернете и в общем-то, выражают свои мнения, свои соображения там. Как вы думаете, вот мой вопрос заключается в том, как, как, как вы относитесь к тому, что вы, в общем-то, поощряли такого рода деятельность со стороны российских граждан, чтобы они использовали вот эти возможности интернета, социальных СМИ, а сейчас они используют вот эти ресурсы для того, чтобы критиковать, в общем-то, действия власти, придержащих и в особенности президента Путина. И Политику. Это вопрос к господину Медведеву и потом господи... вопрос к господину э, Катанину, что вы говорили об этих случаях, э, разми... э, случаях э, размещения детей на замещающее попечение э, Финляндии что я могу сказать пусть критикуют и президента путина и премьера медведева это по моему и есть демократия совершенно нормальная ситуация так и будет дальше в социальных сетях я думаю что и моего коллегу критикует финляндии в социальных сетях и других должностных лиц ничего там особенного нет нормально это presidentti Putini ja pääministeri Medvede, äh, sosiaali- verkoissa. Se on ihan normaali asia, se on demokraatia, ja luulen, että se tulee olemaan tulevaisuudessakin. Olen varma, että myöskin äh, kollegani äh, pääministeriä arvostellaan äh, äh, verkostoissa. Äh, yleensä virkivalta arvostellaan. Se on ihan normaali tilanne ver totes aikaisemmin, että meitä erottaa ainoastaan kännykkä. Hänellä on Apple ja nuulla on nokia., господин Меведев, он что в общем единственное различие технологическое между нами- это марка в общемто мобильного телефона. Он предпочитает продукциюю Apple ja у меня telefonin nokia. Se ei ole yllättävää. Toi, toinen asia, itse asiassa on, joka erottaa, että te olette aktiivi blogkaja, minä en. Da, no, signch, muunasiivii, toinen tällainen ero on, että te minä ei. Mutta itse asiassa tänä löytyy yks, yksittäinen asia, joka myös yhdistää meitä. Meillä on samanmerkiset kellot. No, tänään, signch, me on ja, samanmerkiset kellot. Mutta itse asiassa yksittäinen asia, joka myös yhdistää meitä. Meillä on kellot. No, että kellot. Nähän on suomalaista teknologiaa. teknologia Me keskustelimme näistä ikävistä perhetragedioista. Kerroin pääministerille, että Suomi suhtautuu asioiden ratkaisun siten, että me haluamme sitoutua vahvasti kansainväliseen sopimuksiin, eli haakin sopimuksiin. Toinen on se, että me haluamme, että oikeusvaltioperiaate toteutuu niin, että yksittäisten ihmisten. Asioista ei keskustella sen paremmin julkisuudessa kuin poliittisella tasolla. Se on Suomen lakien mukaan viranomaisten asia. Ja Kolmas on se, että me haluamme lisätä viranomaisyhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa. Tästä syystä olemme toimittaneet listan suomalaisviranomaisista Venäjälle ja tulemme saamaan myös venäläisten viranomaisten listan tänne Suomeen. Mä toivon, että tämä yhteistyö minkä ikinä muodon se ottaa, he voivat tavata tai soitella tai lähettää sähköpostia toisille aina, kun asia on pysty auttamaan eteenpäin. Да, действительно, мы обсуждали вот эти такие неприятные тоже вопросы, которые касаются проблем в семьях, и в общем-то я тут изложил нашу позицию, которая заключается, во-первых, в том, что Финляндия при рассмотрении вот этих вопросов придерживается международных соглашений, участником которых она является. В первую очередь речь идет о ГАКских конвенциях, и потом второе мое наблюдение это то, что мы должны уважать Принципы правового государства, верховенство права в том плане, что вопросы, связанные с отдельными семьями, с конкретными людьми, они не должны обсуждаться ни публично, ни в средствах массовой информации, ни на политическом уровне. Такие вопросы должны рассматриваться и обсуждаться между компетентными органами власти, между ведомствами. И потом, в третьих, третье мое наблюдение – это то, что мы должны наращивать взаимодействие и сотрудничество, контакты между компетентными органами власти наших стран. Финляндия уже передала список компетентных органов российской стороне, и мы ожидаем в, общем -то, в ближайшее время получить такой же список от российской стороны, компетентных органов России. И какую бы форму, в общем-то, они приобрело наше сотрудничество, взаимодействие между нашими властями, пускай это будут встречи, пускай это будут телефонные разговоры, пускай это будет обмен электронными там сообщениями. Важно, чтобы это происходило между соответствующими профильными ведомствами. Саняю Пääминистериле, että, että nämä ikävät, todella ikävät perheiden ongelmat eivät rasita poliittisia suhteita maiden välillä, mutta ne ovat inhimillisiä ongelmia. Kerroin hänelle myös sen, että, että monet tavalliset suomalaiset ovat kokeneet hyvin omituisena sen kirjoittelu, mitä tästä asiasta on Venäjällä nähty. Monet ovat kokeneet sen epäoikeudenmukaisena, että meistä, suomalaisista ja meidän yhteiskunnasta välitetään hyvin räikeällä tavalla olevaa virheellistä tietoa. Ja, ja toisaalta mä olen huolissani tämän suomikuvan oheilla siitä, että minkä kuvan tämä kirjoittelu antaa venäläisestä keskustelukulttuurista täällä Suomessa. Ja näin olemme toivoisinkin, että jos tämmöisiä valitettavia asioita jatkossa tapahtuu, että, että, että venäläiset tiedotusvälineiden edustajat olisivat avoimesti yhteydessä suomalaisiin viranomaisiin. Me olemme tuottaneet venäjänkielistä tekstiä, materiaalia myös internettiin, Ja sitten toisaalta uskoisinpa, että monet teidän kolleganne, siis suomalaiset toimittajat, voivat kertoa myös tarvittaessa, miten järjestelmä toimii. Ja, ja näin olen toivoisin, että tämä lähdekriittisyys tarjoisi teille paremman mahdollisuuden kuvata sitä, mitä Suomessa aidosti tapahtuu. Да, вот эти такие неприятные вопросы, которые или случаи, которые связаны с семьями, они, конечно, не накладывают никакой негативный опечаток в общем на наши политические отношения. Но, естественно, они являются проблемами в чисто в человеческом плане и измерении. И, измер, и э, поэтому э, меня беспокоит, э, в общем-то, какое э, Представление получают российские российские люди о Финляндии, о финнах, о нашем обществе посредством той информации, которая подается российскими средствами массовой информации. Это достаточно такая странная картина складывается. И многие, в общем-то, обычные люди, они считают это достаточно несправедливым в отношении Финляндии и финских людей, что, в общем-то, вырисовывается вот такая картина, что подается, в общем-то, не совсем достоверная информация, и поэтому хотелось бы, в общем-то, предложить представителям российских средств массовой информации, чтобы они чтобы они в своих отношениях, чтобы они когда если случай, да и еще по поводу да, имидж это конечно накладывает такой отрицательный имидж Финляндии, но это не единственное, что беспокоит нас, это конечно, и еще и то, какое представление финны получают о дискуссиях обсуждениях в России. И поэтому хотелось бы предложить российским представителям российских СМИ, если в дальнейшем будут возникать такие неприятные истории, чтобы они по возможности контактировали, обращались к финским органам власти, ведомствам для получения достоверной информации. И потом, в общем-то, мы уже размещали очень много информации, в том числе на русском языке, в интернете. Можно обращаться вот к этой информации. И потом, пожалуй, у вас есть у российских журналистов, есть финские коллеги, которые также могут освещать вот нашу систему, рассказывать, как вот это система работает и поэтому хотелось бы призывать российские сми в общем-то критик определенной критичности по поводу того какие источники информации используют для того чтобы они могли в общем Ja tähän pääministeri Kataisen vakavaan vetoomukseen, jonka hän osoitti Venäjän tiedotusvälineillemme, päätämme tämän lähetyksen suora, tämä oli siis suora lähetys, pääministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri Medvedevin tiedotustilaisuudesta, valtioneuvoston juhlahuoneistosta. Tämän tilaisuuden jälkeen korkean vieraan matka jatkuu Mäntyniemeen, missä hän hetken kuluttua tapaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön. Sen jälkeen vuorossa on vierailun pääasia, eli Finlandia-talolla pidettävä suomalais-venäläinen metsäalan seminaari. Päätämme lähetyksen täältä juhlahuoneistosta tähän.